Всем доброго времени суток, катаны, с вами Аззи. Короче говоря, посмотрел фильм «Валериан. Город тысячи планет». И сейчас я вкратце попытаюсь рассказать вам, почему вам не стоит тратить время на этот фильм. Главные герои, собственно Валериан и его девушка Лоралин, не вызывают совершенно никакого сочувствия, за ними скучно наблюдать. Валериан на протяжении всего фильма ведет себя как мудак и постоянно троллит свою напарницу Лоралин по поводу свадьбы. И только лишь к концу фильма он совершает единственный более-менее нормальный поступок. Космоса как такового здесь мало, в основном все приключения героев происходят на огромной космической станции в городе тысячи планет, где представлены расы со всей галактики. Все приключения героев – это тягучая, не смешная комедия. Чего стоит, например, сюжетная линия, которая реально занимает почти пол фильма, где героиня Кары де Левинь гоняется за огромной медузой, чтобы надеть ее на голову? У меня вопрос, это типа смешно? Хорошо хотя бы режиссер фильма Люк Бессон оставил хоть какую-то интригу. Но проблема в том, что он слил эту интригу практически в самом начале фильма. Сейчас будет небольшой спойлер. По действиям главного антагониста сразу же понятно, что он главный антагонист. Но вы понимаете, это все равно, что в детективном фильме сразу же рассказывать, кто является убийцей. Единственный плюс, который я нашел в этом фильме и ради чего его можно еще посмотреть, это то, как Рианна вертит жопой в музыкальной сцене. Да-да, здесь есть и музыкальная сцена. И то, сейчас опять будет спойлер, персонажа Рианны быстро сливают здесь. Ее экранное время в Валериане буквально 10 минут. В общем-то, единственные, кому я рекомендую посмотреть этот фильм, это либо фанаты Рианны, либо очень преданные фанаты Люка Бессона. А в целом же это ничем не примечательная космическая опера, сюжет которой, например, можно было бы использовать в тех же «Стражах Галактики». И лично для меня такой вариант был бы намного интереснее, потому что там есть реактивный сука-енот. Таково мое субъективное мнение. Всем удачи. Мы отлично ладим. Ты флиртуешь? Я улыбаюсь. Да, мы команда. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца.